the oh. Привет! Проект Эквестриология все дальше и дальше уходит от концепции науки о вселенной МЛП четвертого поколения. Если бы мне в 2015 году сказали, что через пять лет Эквестриология будет про технический разбор телевизионного вещания и расследования взломов телефира, я бы подумал, это тут вообще при чем? Однако взломы телеканала «Карусель» имеют непосредственное отношение к бронекультуре, так как только броняшам этот в общем-то детский телеканал умудрился не угодить, допустив непростительные ошибки в переводе нашего культового Материалы. На ютубе я нашел 10 видеороликов со зломами телеканала Карусель. Давайте посмотрим, какие из них были настоящими, а какие на самом деле фейки. Тут крупным планом логотип карусели, типа вот смотрите, карусель я смотрю. Ну такое себе доказательство. Наверняка это какой нибудь смарт-вое. То есть это может быть YouTube. Ютуб. Первое, что бросается в глаза, ужасно актерская игра. Второе. Дыры сценарии. Девочка за кадром сначала делает вид, что не верит во взломы, затем вдруг внезапно типа не знает, будет ли взлом, после чего опять утверждает, что на карусели никаких взломов быть не может. И тут типа внезапно появляется заставка ожидания сообщения правительства, а затем какой-то рандомный пуп на рекламу Макдональдс, пуп, кстати, из двух частей, и вишенка на торте. Этот видеоролик был опубликован на ютубе 22 мая 2020 года, а видео, которое было показано на этом телевизоре, опубликовано на том же самом ютубе 28 декабря 2018 года. С подписью на этом канале будут выходить РТП и взломы. Рассмотрим и его. Начнем с того, что это уже цифровое вещание карусели, поэтому помехи в виде белого шума тут неуместны. Кажется, что их ставили специально для того, чтобы это казалось более правдоподобным взломом. Автор этого ролика, видать, не задумывался, что в цифровом телевидении помех в виде белого шума быть не может. Серьезно, это я вам говорю как айтишник, изучавший не только цифровые видеокодыки, но и аналоговое телевидение. И вообще, в подпись на этом канале будут выходить взломы как бы намекает, что он сам их создает, чтобы выложить на YouTube. Вот еще один случай. Вот идет себе реклама идет и прерывается черным экраном, на фоне которого звучит это. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. После чего на экране появляются какие-то жуткие клипы, как в каком-то фильме ужасов типа звонка. Реклама заканчивается и начинается спокойной ночи, малыши. Дата этого типа взлома не указана ни в названии, ни в описании под роликом. Регулярные зрители канала «Карусель» могут попробовать примерно угадать год. Напишите в комментах, в каком году был этот конкурс. Мне правда очень интересно. Это точно не раньше 2017 года, так как логотип MLP уже перекрашен в синий. А это произошло в седьмом сезоне, показанном на «Карусели» в 2017 году. Ну так, реально это взлом или фейк? Видите черные полоски сверху и снизу? Это называется лекторбокс. когда мы добавляем в видеоредактор ролик, у которого соотношение сторон не совпадает с соотношением сторон в редакторе, лишнее пространство по умолчанию закрашивается черным. Цифровое вещание телеканала крутиль немножко не дотягивает до соотношения 16 к 9 по высоте. Ну вы же понимаете, не просто так я упомянул видеоредакторы, да? Когда мы выкладываем запись карусели на YouTube в чистом виде, она выкладывается со своим обычным соотношением сторон, немножко меньшим по высоте, чем 16 к 9, поэтому в флеере на ютубе никаких литербопсов не появляется. Вот смотрите, это мы выкладывали эпизоды МЛП в 2017 году, а ролик с этим якобы взломом имеет явные признаки перегонки через видеоредактор. И это сделано вовсе не для того, чтобы обрезать длину или типа того, уж поверьте мне. Ведь все эти криповые ставки, как вы можете заметить, идут уже без литербокса, и вставлены они не в эфире, так как даже если запись и правда склеена из фрагментов с разным соотношением сторон, медиаконтейнер ТС, применяемый в цифровом телевещании, такие внезапные превращения поддерживают. На ютубе весь видеоролик подогнался бы по соотношению сторон первого фрагмента, и никакого литербокса бы не появилось. Так что... Это же фейк, явный фейк! Вот еще дети сняли видосик. На карусели опять реклама. В какой-то момент она прервалась белым шумом. Опять же, белый шум в цифровом телевещании и русификация Вайоминского инцидента. Лягай, вы серьезно? На да, серьезно, я не верил! Еще одна запись с эфира. И снова рекламный блог. И опять фрагмент Вайоминского инцидента. После войоменского инцидента, правда, проникало еще несколько криповых картинок, происхождение которых не если честно влом проверять, можете сделать это сами через Яндекс картинки. Но одно я вижу явно. Это снова фейк! Мало того, что литтербоксы в фрагменте из штатного вещания, так еще и какая-то градиентная панель внизу, которая присутствует только во фрагменте из штатного вещания и отсутствует во фрагменте вторжения. Так, опять вы! Ну все ясно, опять фейк. Да-да, я уже сходу могу сказать, что это фейк, потому что, блин, так не бывает, чтобы несколько раз подряд перед одним и тем же человеком произошел взлом телеканала, да еще и ровно в тот момент, когда идет видеосъемка. Но я все-таки попробую обосновать то, что это фейк с технической точки зрения. Опять же, белый шум и прочие фальшивые помехи с закосом под аналоговое телевидение в цифровом телевидении. Думаю этого достаточно. Наверняка вам уже надоели эти маленькие обманщики и вы хотите посмотреть на что-то более правдоподобное. Еще один видеоролик по этой теме я нашел на канале Creepypast. Показана видеозапись взлома и зачитан рассказ очевидца. Ну мы же с вами знаем, что такое Creepypast. и не ведемся на такое правда? Но я все же проанализирую и этот случай тоже. Как утверждает автор, взлом произошел во время ночных профилактических работ, которые, по мнению этого юного зрителя, обычное дело – в 3 часа ночи никто вещать не будет. Хотя вообще-то телеканал «Карусей» круглосуточный, как и практически все телеканалы. А дальше больше. Утверждается, что от просмотра этого видео погибло сотни человек, что видео было удалено с Ютуба, а затем его каким-то образом начали распространять в Даркнете. Это же крипипасты, помните? А содержимое видеоряда уж очень напоминает тот же Вайоминский инцидент, хоть и полностью видоизмененный. В общем, снова фейк. Киевлянка Мария Сергутина утверждает, что 22 июля 2012 года записывала телешоу канала «Карусель» с кабельного телевидения для своей дочери. И вдруг внезапно, прямо посреди кулинарного шоу, начались помехи. Картинка дергалась, и на экране несколько раз появлялись жуткие картинки с пластиковой фони и надписями ракосель. Ходить, ходить, раздор идет, нет выхода, он идет с взлома длился 22 секунды, после чего канал продолжил вещание в штатном режиме. Окей, давайте проанализируем и этот случай. Фрагмент со штатным вещанием выглядит как настоящее аналоговое телевидение, тут не подкопаешься. Помехи в виде белого шума тут не просто уместны, они технически правильно вписываются в штатный сигнал. Зная, как изображение и звук попадает в головной телевизионной станции в телевизор через кабель или антенну, сразу можно понять, что в случае реального вторжения сигнал посмешивался именно так. Аналоговый ТВ-тюнер неважно, в старом телевизоре с кинескопом в ЖК телевизоре с функцией аналогового ТВ в компьютере или в мобильном телефоне с функцией телевизора принимает сигнал той частоты, на которой настроен. Картинка передается построчно. Это происходит настолько быстро, что мы не успеваем проследить построение картинки невооруженным взглядом. сломов несколько тысяч кадров в секунду наглядно показывает весь этот процесс. Сигнал с телевизионной станции можно перебить, если подсунуть другой сигнал на той же частоте, но с большей мощностью. Именно этим обусловлено то, что помехи во время установки соединения выглядят сначала в виде горизонтальных полос, это те строки развертки, которые тюнер не смог обработать и на смешении двух сигналов одинаковой мощности, а некоторые кадры на стыке как бы разрезаны на две части, которые переставлены местами, это значит, что приемник не нашел строку разделителя кадров. Очевидно, мощность оборудования для взлома увеличивали постепенно, до тех пор, пока подменный сигнал не стабилизируется на приемниках, то есть на телевизорах и других устройствах с аналоговым ТВ-тюнером. Так получается, что как раз этот взлом был настоящим? Ну, технически, да. Он выглядит как настоящее вторжение в аналоговый телесигнал и подкопаться тут не к чему. Однако есть один нюанс. Взломать таким вот образом телеканал в масштабах всей страны или хотя бы целого города в наше время нереально. И вот почему. Если мы хотим взломать эфирное аналоговое телевидение, то что ловится на комнатную рогатую антенну, то к вашему передатчику нужно подключить хорошую эфирную антенну, чтобы передавать подменный сигнал как можно сильнее. Такой взлом увидят только те ваши соседи, которые все еще смотрят эфирное аналоговое телевидение, если оно вообще работает. В России его должны были отключить пару лет назад. Если мы взламываем кабельные, аналоговые телевидение, как в данном случае, мы сможем взломать только те телевизоры, которые подключены к домовой распределительной сети, к которой у нас есть доступ. Раскидывать по всему городу сеть только из коаксиального кабеля, того самого, в который вы вставляете свой телевизор, нефлесообразно, так как передавать в таком виде сигнал на дальнее расстояние без потери мощности не получится. Поэтому обычно домовые распределительные сети стоят в каждом многоквартирном доме, а к ним сигнал поступает уже по промышленным каналам связи, например, по оптоволокну, и, как правило, является цифровым. Можно подменить сигнал в коаксиальном кабеле, перебив штатную трансляцию своим вторжением, но сквозь домовую распределительную сеть это уже не пройдет, так как ваше вторжение упрется в разъем выхода сигнала и не будет переобразовано в цифровой сигнал, чтобы пойти по другим домам. То есть вы можете подключить к своему телевизионному кабелю самодельный телепередатчик. И если его мощность окажется выше мощности сигнала домовой распределительной сети, тогда все ваши соседи по дому будут видеть то, что вы им передаете, вместо того, что должно быть на этом телеканале канале. И то лишь при условии, что у них тот же самый провайдер кабельного телевидения, что и у вас. Так что Мария Сергутина может быть уверена, что кто-то из ее соседей хакер, да еще и брони. Ну может не сосед, а сотрудник провайдера, решивший устроить диверсию в ее доме. 19 сентября 2012 года Мария Сергутина увидела еще один злом. История повторяется. Записываете ли шоу с аналогового эфира «Карусели» в кабельной сети для своей дочери? трансляции снова появляется помехи и... А дальше уже интереснее. В этот раз Хакер вставил в эфир не просто криповатые картинки с пластиковой айфони, как в прошлый раз, а довольно замысловатый ролик, Фрагменты из фильма Зеленый слоник», переозвученный по мотивам того самого эпизода, который в этот момент показывали штатам, Эфире. Рарите мне, Шила. Посмотри. Не бойся. Отличительные знаки. Так я их поменяю. Вот они. Знаки. Вот. Настоящие. Видишь? Пинкипай. Я Пинкипай. Я их на голоподе. Это мое платье. Самое красивое. В этот раз сеанс вторжение длился аж две минуты 40 секунд. Я просто поплотный. Именно этот взлом попал в подборки под названиями типа «Реальные взломы телевидения», где довольно точно отметили, что это дело рук фанатов My Little Pony, недовольных качеством перевода нашего любимого мультсериала. Этот и другой ужасный случай взлома был организован фанатами My Little Pony, которые были возмущены отвратительным качеством перевода любимого мультсериала. В итоге карусель пошла навстречу недовольным людям и сменила озвучку. Вот и все 10 случаев взлома телеканала Карусель, которым мне удалось найти. Следующие выпуски Эквестриологи будут, как обычно, посвящены вселенной MLP G4 и субкультуре брони. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления. Пока-пока!